в день должны делать столько-то встреч в неделю и по идее должно быть вот столько-то заказов да? это опять же планирование а дальше идет статистика фактическая и мы смотрим то есть я набираю трубку телефона там менеджер 2 есть да я там сделал 20 звонков из 20 звонков за сегодня мне удалось выйти на лиц, принимающих решения, на десятерых. То есть там, моя конверсия 50. Прекрасно, все вы это все понимаете. Дальше, сколько встреч я сделал из этих звонков. Сколько в шоуруме, к примеру. Ну, два есть в офис. Да? Встречи, переведенные в заказы и так далее. Но, нет, прокрути, пожалуйста, вниз. Самый. Да, это О, отлично. Супер. Супер. Дальше мы смотрим... Э, это неделя, да? Недельный показатель. То есть за неделю смотрим по отделу продаж. То есть мы видим по каждому менеджеру и по отделу продаж. Вопрос э, ваш как собственника и как руководителя. 50%, э, скажем так, из... Э, звонков с лицами, принимающего решения, во встрече. Это хорошо или плохо? М? На самом деле я не возьмусь ответить. Хорошо это или плохо? Мне это неизвестно. Да. А знаете почему? Потому что маловато статистики. Потому что в каких-то бизнесах и 10% супер. Если, извините меня, я продал там катер за 10 миллионов, а больше и не надо. Да? как вот э, слышал ты про маркетолога про Игоря Мана? Uh -huh. слышал, да? Uh -huh. То есть как он фотолаборатории конника продавал там? Одна лаборатория, все, и ну, они покрылись свои расходы, еще заработали. Да? Поэтому вот хорошо это или плохо, это правильно Дмитрий говорит, определяет отрасль.